Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Посреди нашей и так не сильно холодной испанской зимы наступило ожидаемое потепление, вылинуло солнышко, и мне захотелось раскочегарить гриль. Нет никакого желания как-то сильно изгаляться, да и вы, если решитесь повторить этот рецепт, вряд ли вдохновитесь изысканной высокой кухни в дачных условиях. Поэтому буду готовить курицу в соусе карри. Вот так вот все примитивно просто. Это у меня курица, это йогурт, соль, масло, это лайм, это порошок кари. Здесь смесь порвану зира, кориандра, острый красный перец, пожитник, гвоздика и паприка. Приступим. А начну я с приготовления маринада. Чтобы руки не пачкать, перчатки насыплю. Для маринада мне понадобится цедра и сок лайма. сюда пряности соль и йогурт и перемешать Готово. хребет у куриц приготовленный на гриле абсолютно несъедобная штука поэтому его конечно надо вырезать пригодится он для бульонов или для домиглясов на канале кстати есть ролик про куриный домигляс щелкнет вот уголочек и смотрите надо распластать, чтобы нагрели быстрее пропекалось. Остается старательно мазекать течку маринадом, и пусть она лежит себе, думает о вечном. Мариноваться ей примерно 20-30 минут, зависит от температуры, при которой дело происходит. Вот при нынешней, плюс 16, плюс 17, 30 минут пойдет. Можно 5-6 часов мариновать, но вот больше уже точно не стоит, бессмысленно. Я пока распалю губы. В этом стартере они разгораются минут за 15 от силы 20. На горе я хочу приготовить картошку. Выбрал совсем не крупную. У этого сорта очень тонкая шкурка, так что даже и чистить ее не буду. Перерыв. Угли уже раскочегарились. Курица будет готовиться на непрямом жару, так она пропечется как раз равномернее. Можно начинать. Птичку сюда, вот так вот, в условно холодную зону. Ну, картошку вариться вот сюда поставлю, непосредственно над углями. И воды, как видите, налил до половины картошки. До половины это для того, чтобы сначала курица готовилась в пару, и вода выкипала. А потом бы вода полностью выкипала, и картошка бы еще и запекалась немного. Ну, такая игра в, в полупеченную картошку. Всего птицы такого размера, такой толщины грудки, такой накачанной, примерно вот на, этом, на этих углях запекаться около часа. Но с картошкой еще не все, поэтому мы встретимся с вами немножечко раньше. Картошка сварилась, но это еще не все ее мытерство. Надо приправить ее маслом. Теперь солью и чеснока прямо в шкурке сюда, чтобы он свой аромат отдавал. Вот так вот и надо отодвинуть в сторону прямого жара. Пусть набирается вкусов и ароматов. А курица еще доходить до кондиции видите в грудке пока 58 градусов. Процесс продолжается. курица уже готова, но я хочу добавить еще аромата дымка. Здесь у меня дубовый щепа, завернуть ее в фольгу. На углях без доступа к кислорода, она будет леть. Это, конечно, и близко, не копчение, так появится легкий-легкий аромат дыма у готовой курицы. Хватит ей буквально 5 минут. Вот такой результат. Курица пропеклась, она безумно ароматна за счет использования карри-соуса. Картошка тоже изумительно, смотрите, ну, просто прекрасно. И денек прекрасен. Начну я, конечно, с курицы. Давайте, наверное, ножку. О, ну, видите, как она пропеклась? Ножка просто отваливается. Сама, без всяких ножей. Так, что касается вкуса. Эта штука должна быть очень-очень острой. <толкно> <толкно> она сочная, она яркая, она острая. Просто, просто класс. И легкий аромат дымка. Просто чудо. Все-таки приготовление при относительно невысокой температуре на непрямом жару это вещь. В течение всего времени температура колебалась под крышкой у меня между 160 и 180 градусами. И это термометр в зоне, где термометр располагался, располагался непосредственно дуглями. То есть в зоне, где курица была даже пониже температура, где-то, наверное, между 150 и 160 колебалась температура. Это она так классно нежно пропеклась Вот вся вот эта вот коричневая поверхность сверху Это не подгорелости Это как раз таки вот этот вот пряности. с ней с пряности дала такой цвет Не пугайтесь, здесь ничего сгоревшего нет абсолютно Так, Ну и картошка Картошка с легким ароматом дымка С ароматом чеснока А, Чеснок отдает в масло свои ароматы Я этим маслом картошку в еще и смазывал Пока она готовилась Раздавилась, все пропиталось Просто, просто чудесно Волшебная картошка. Просто я обожаю картошку, приготовленную, приготовленную таким макаром. Когда ее просто запекаешь, фольги и так далее, получается просто печеная. Нет вот этих вот богатств ароматов. Добавление чеснока или розмарина или тимьяна свежего на последних этапах делает из картошки просто какое-то чудо. Ну, потому что я должен еще немножко курицу. ну Смотрите, какая шкурка вся в пряностях. Ой. дымочек, просто великолепно. И не убеждайте меня. Гриль, это великолепно. И еще кусочек картошки. А. Чудо, чудо. Короче, если вы хотите приготовить не заморачивайся с никакими сложными рецептами, классную курицу на углях, соберите себе мангальчик так что можно было прикрыть сверху крышкой, чтобы со всех сторон курица готовилась, чтобы температура была невысокая. Потому что если просто на невысокой температуре готовить, без крышки, снизу жарится, сверху нет. Она слишком быстро сохнет. Если создать вот эту вот закрытую зону, получается вот так. Поэтому могу смело вам порекомендовать. Состав пряностей можете свой какой-нибудь придумывать. Фантазируйте, пробуйте. Чем богаче, тем будет ярче. Но старта здесь нужна. Получается вот такая штука. Короче, на этом позвольте с вами прощаться. Напоминаю, по правам года фреска вы можете здорово сэкономить, приобретая наши Самура на официальном сайте samura.ru или samura.org, если вы из-за границы берете. Не из России. Огромное спасибо за компанию. Всем пока!